Добрый вечер всем! Я рада вас приветствовать на нашем очередном открытом уроке по нумерологии, по карте судьбы. Мы с вами будем сегодня говорить на такую очень щепетильную, очень актуальную тему для многих, как тема «Денег». Мы с вами говорим о нумерологии сегодня как об одном из инструментов, который помогает реализовать свое предназначение и решить, в принципе, ряд проблем, ряд вопросов, ряд задач, перед которыми, которые перед нами ставит жизнь. Почему я верю в то, что нумерология действительно является тем инструментом, который может помочь каждому, каждому из вас? Ну, а, хотя бы потому, что нумерология очень древняя наука, да, ей очень много тысяч лет, и для меня это показатели. Бывает, возникает какое-то учение, какое-то время оно существует, а потом просто растворяется в пространстве. А есть те учения, которые со временем становятся более глубокими, более сильными, разрастаются, и, а, идут в ногу со временем, да, реагируют на те изменения, которые происходят в окружающей среде. И вот именно таким инструментом является нумерология, да? с половиной 2500 лет назад, на сегодняшний момент нумерология очень четко реагирует, например, на изменение скорости информации, которая у нас с вами произошла. За последние 30 лет скорость информации увеличилась в 40 раз или больше даже, да. Раньше для того, чтобы попасть, какой-то, например, в другую страну, ну не знаю, требовались долгие, да, долгий период времени, если брать средние века, то может быть месяцы или годы. У нас сейчас это может занять, ну, например, там час, два, три, пять перелета. Угу. Раньше для того, чтобы с кем-то связаться, нужно было писать письма. Сейчас вам достаточно открыть телефоны по WhatsApp, по вайберу или по Skype пообщаться. То есть скорость информации увеличивается. И для меня всегда показатель глубины, эффективности, практичности науки ⁇ это то, насколько можно применять ее в современных существующих да, условиях. Вот нумерология ⁇ это как раз-таки очень качественное подтверждение глубины знаний, глубины науки. И существует энергоинформационная нумерология, та, которую я использую в своих программах, то есть, которая учитывает еще и энергетику человека, и энергетику пространства, которая на нас, на всех влияет. Но прежде всего, почему нумерология? Потому что нумерология это очень индивидуальный инструмент индивидуальный в каком плане нет двух одинаковых людей да? каждый человек абсолютно каждый человек приходит на эту землю со своими задачами со своими особенностями ресурсами талантами со своим минусовым багажом в плане страхов каких-то сомнений комплекса да? у каждого свой индивидуальный набор как я это называю и судьбы не повторяются нет людей у которых судьба повторяется поэтому Нумерология – это очень личное, так как я называю. Да? Это то, что касается конкретно вас. Ваша карта рождения, которая рассчитывается с помощью нумерологии, она не повторяется, она может быть только у вас. Даже если, как я рассказывала, да, вчера люди рождаются в один и тот же день, даже в один и тот же час, в минуту, их все равно зовут по-разному. Имя тоже определяет совершенно другие вибрации определяет судьбу человека да? поэтому если вы знаете свою карту рождения если вы разбираетесь в том что вам дано от рождения какой набор инструментов какие задачи перед вами стоят то вы всегда в выигрыше вы понимаете каким образом вы выгодно отличаетесь от других людей вы понимаете каким образом вы можете реализовать себя каким образом вы можете преодолеть какие-то кризисные ситуации с помощью чего и это Будет э, реально и работать только для вас. Еще раз повторюсь: нет э, одинаковых судеб, нет одинаковых карт рождения, мы все э, очень индивидуальные И сила нумерологии в том, что она позволяет рассчитать свою карту рождения и понять: а кто же я такой, зачем я живу, в чем мое предназначение, как мне достичь процветания тема сегодняшнего вебинара это процветание это деньги как мне увеличить свои доходы как мне реализовать себя так чтобы не просто заниматься любимым делом а еще и получать за это достойное вознаграждение вот я занимаюсь любимым делом я открыла это направление как раз таки благодаря нумерологии я вчера уже делилась что После того как я узнала свое предназначение я решила ну, рискнуть и поменять свою жизнь я ушла как раз таки в тренинговое направление стала учиться выучилась и на тренера и на психолога и на коуча потому что это мое предназначение я не встретила сопротивления потому что когда вы реализуете свое предназначение вы не встречаете сопротивление в пространстве все складывается само собой и ваши коды которые зашифрованы в вашей денежной карте в карте рождения они активируются я как раз сегодня об этом хочу вам рассказать единички если пока на текущий момент то что я сказала понятно по поводу того почему нумерология является очень эффективным инструментом почему и что значит это личное личное индивидуальное для вас для каждого из вас поставьте единички мы сейчас конечно же разберемся с тем что такое э, карта рождения и как в ней отражены тем более денежные коды угу. Вижу единички. Хорошо. Я вижу несколько знакомых имен и фамилий. Я знаю, что многие из вас уже знакомы с картой рождения, но вижу очень много новеньких, поэтому я ну, достаточно подробно и доступно расскажу о том, что такое карта рождения, потому что это важно. Да. Карта рождения ⁇ это, в принципе, основа, на которую мы ориентируемся, когда мы хотим узнать о себе, когда мы хотим понять себя, когда мы хотим разобраться со своим предназначением, со своими отношениями, со своими деньгами, со своей реализацией. Итак, что же такое карта рождения или карта судьбы? Ее называют и так, и так. Это набор чисел, да, да, именно чисел, которые вы получаете, когда вы рождаетесь. Когда вы приходите в этот мир, вы получаете дату рождения, это набор определенных чисел, и вы получаете фамилию, имя и отчество, ну, если вы родились на Западе, просто фамилию и имя без отчества, да то есть и а, каждую букву а, вашего имени ее тоже можно а, расшифровать с помощью соответствующих кодов цифр поэтому каждый человек давайте так это определим что каждый человек который приходит получает свой набор цифровых вибраций Давно известно, что каждое число несет свою энергетику, свою вибрацию. И вы можете ничего не знать о нумерологии, но каким-то образом интуитивно чувствовать влияние каждого числа. Как для вас проигрывается, например, цифра 1? А? Вот напишите, как вы чувствуете, что такое единица. Первый, один. Напишите мне сейчас. Сейчас чисто хочу интуитивно э, показать вам, что вы, может быть, не зная нумерологии, чувствуете вибрации э, цифр, энергетику цифры, элементарно числа, которая несет. Вот один, первый, на да, одиночка, сам, можно так по-другому да, сказать. Так, начало, лидер, эго, характер. Угу ну видите как <пишите>, пишите лидер совершенно верно может вы где-то читали уже нумерологию, может быть вы новичок в нумерологии но то что я вижу сейчас в чате это интуитивное чувство энергетики это то что я пытаюсь вам донести а как вы думаете цифра 2 какая у нее энергетика вот двоечка 2 1 плюс один что несет в себе двойка когда два когда не сам когда вместе двойка какую будет нести энергетику попробуйте тоже интуитивно дуальность общение гармония партнерство. Угу. еще смелее пробуйте ну это же так интересно насколько вы интуитивно чувствуете Энергию цифр даже не занимаясь нумерологией, не изучая ее. Дружба, партнерство, общение, партнерство. И совершенно верно, друзья мои, совершенно верно. вы Мы все интуитивно чувствуем влияние цифр. Вы правильно написали? Я не вижу здесь неправильных ответов. Почему? Да, потому что эгрегор да, эгрегор чисел очень древний и влияние которое оказывает на нас числа оно огромное самое сильное влияние конечно же оказывает на вас ваша карта рождения что такое карта рождения давайте теперь подробнее вы уже э, уловили да что на самом деле чувствуете э, влияние цифр на вас представьте что ваша карта рождения влияет на вас э, ну, на сто процентов да? это те данные с которыми вы пришли что в себя включает карта рождения карта рождения она включает в себя перечень кодов определенных да? Например, ваша дата рождения, именно дата рождения, в ней зашифровано ваше предназначение, ваша миссия, ваша основная жизненная задача, с которой вы воплотились. Ваш день рождения будет вам подсказывать, каким образом вы можете реализовать эту задачу. Это ваш код успеха или по-другому называется код реализации. Да? То есть, что именно, каким образом вам нужно делать, чтобы реализовать свое предназначение. Наконец, ваше имя. Имя ⁇ это судьба человека. Оно наделяет человека определенной энергетикой. Да, и дает человеку энергию, цели, стремления, желаний по жизни. Поэтому, если вы меняете имя или фамилию, то меняется и ваша судьба, направление вашей судьбы. Да? Поэтому многие известные люди берут себе псевдоним для того, чтобы усилить себя, чтобы добиться большего успеха. Это, конечно, путь не для всех, но это показывает, насколько имя вибрация числа влияет на судьбу человека и в вашей карте рождения безусловно есть число вашего имени да? ваша судьба есть число души это то что нами движет изнутри это наша внутренняя мотивация чего мы на самом деле хотим когда не руководствуемся только логикой только рацию а вот своим внутренним золом да? вот есть число личности это костюмчик, как я его называю, роль, которую следовало бы применять в социуме для достижения быстрых результатов, качественных результатов и успеха. То есть это рекомендация определенная которые помогают вам э, построить карьеру создать бизнес да, иметь больше клиентов это число личности и наконец число зрелости это очень важный год он вступает в силу во второй половине жизни после 33 лет в наше время Ускорилось раньше было после 40 45 сейчас после 30 33 но ну, смотря кто как развивается да. и э, число зрелости это основная задача когда вы уже подучились чему-то да, прошли период вот этой вот юности и вот жизнь перед вами ставит основную задачу более глубокую вот этот вот весь микс этих кодов и составляет ваш код предназначения вашу карту рождения или вашу карту судьбы. Естественно, когда вы знаете эти коды, когда вы их понимаете, когда вы можете прочитать свою карту рождения, считайте, что вы получили инструкцию. Вот есть инструкция к стиральной машинке, к телевизору, есть инструкция даже к автомобилю. Мне больше нравится автомобиль. Когда вы получаете свою карту рождения, вы ее читаете, то вы понимаете, как управлять вот этим транспортным средством. То есть как двигаться по жизни. И это, естественно, помогает не ехать на красный свет, да, избегать резких поворотов, не ехать в тупик, ехать правильно, гармонично, по своей полосе, не создавая аварий или конфликтных ситуаций. Это то, что дает вам ваша карта рождения. Да, у каждого есть этот набор. Можно верить, можно не верить. Но дата рождения есть у всех, имя есть у всех, поэтому карта рождения есть у всех. Вопрос, пользуетесь вы этим или нет, это уже другой, второстепенный вопрос. Ну и так как наша тема сегодняшняя, это тема денег, я хочу вам открыть секрет, что в карте рождения каждого человека зашифрована также информация о деньгах точнее о стратегиях которые человек использует при взаимодействии с денежной энергией о предрасположенности к богатству о том каким путем каким способом деньги будут приходить к нему что нужно делать для того чтобы денег было больше это в нумерологии называется денежная матрица и сегодня мы с вами как раз таки попробуем рассмотреть некоторые коды которые относятся к денежной матрице и понять свою ситуацию с деньгами почему у вас на сегодняшний момент вот так как есть, да? так как есть. для этого хочу вам пару вопросов задать напишите мне а, если у вас любимое число как вы вообще относитесь к числам нейтрально с интересом используйте числа если любимое число и какое это число конец конечно же а, если любимая денежная купюра Да. Вот у меня есть я очень люблю одну фиолетовенькую хотя долго сомневалась зелененькая или фиолетовенькая вот. Если любимая у вас денежная купюра, и как вы считаете, есть ли связь между числами и между деньгами? Пишите. Постарайтесь ответить на все четыре вопроса, можно одним сообщением. Да, так. Смотрю, читаю сейчас. Так, любимая купюра есть 2 доллара. Алина удивила. Так, восемь число, тринадцать, семь люблю, девять. С интересом. Любимая семь. Угу. Думаю, что есть связь между деньгами и числами. Хорошо. Так, так, так, интересно, любимое число 7, 7 и один. 100 евро 50 евро купюра 500 евро любимая какая хорошая купюра 500 евро правда такая красивая фиолетовенькая здорово Ну немножечко видите активировали нашу энергию пошли вспоминать что мы любим какие у нас любимые числа а я вам хочу сказать что числа естественно напрямую связанные с деньгами ну потому что что изображено на денежных купюрах конечно же числа да, и естественно каждое число она несет свою энергетику в том числе а, через денежные купюры и те числа которые мы любим почему-то да, вот нам нравится какое-то число 5 или 3 или 7 или 8 а, это тоже создает определенную энергию привлечения только что мы привлекаем привлекаем мы а, больше денег и возможностей или мы привлекаем Привлекаем энергию, которая заставляет нас, например, потратиться или больше трудиться. На самом деле влияние чисел оно таково, что влияет напрямую на наши с вами денежные операции и денежные а, взаимоотношения. В вашей карте рождения у каждого человека в моей и в вашей да, заложены изначально по году рождения стратегии обращения с деньгами у каждого из нас есть либо коды богатства либо коды безденежья есть сочетание этих цифр да? бывает так что вся карта это сплошные коды богатства бывает что вся карта это коды безденежья бывает микс немножечко того немножечко другого да? и вот эти коды через вибрации свои естественно оказывают влияние они либо помогают нам привлекать деньги либо они скажем так затрудняют процесс достичь успеха именно финансового да, благополучия есть четыре основных кода в нашей карте рождения которые составляют денежную матрицу на фоне карты рождения да? то есть Коды вашей карты рождения можно трактовать с точки зрения предназначения, а можно трактовать с точки зрения денежной матрицы, то есть взаимодействия с деньгами. Это четыре кода. Это код предназначения, реализации судьбы и манифестации. И если первые три кода они достаточно известны, доступны код манифестации для того, чтобы его узнать, понять и начать применять, ну, требуется пройти обучение нумерологии. Но сегодня мы с вами. Попробуем рассчитать один из основных кодов, чтобы у вас уже был доступ к вашей денежной матрице и что вы уже поняли, потому что есть основной основной код, который оказывает сильное влияние на вашу карту рождения. Есть, конечно превалирующий код это код манифестации но основной код он с нами с самого рождения и вы его можете легко почувствовать понять и мне написать комментарии даже сразу в чат по поводу того применяете ли вы свой код реализуете вы его чувствуете ли вы его влияние если интересно ставьте плюсики если вы готовы у вас есть ручки есть листики мы с вами прямо сейчас рассчитаем Первый код богатства один из основных кодов богатства это код, который рассчитывается по коду предназначения, то есть по вашей дате рождения. Итак, вижу плюсики. Отлично. Как рассчитать один из основных кодов богатства человека? Для этого вам нужно записать свою дату рождения, такой, какая она есть, и просуммировать по очереди все ее составляющие каждую циферку приплюсовать да? например свою дату рождения до да, привела вам в пример 3 0 7 79 вам нужно записать дату рождения поставить плюсики между циферками нолики мы опускаем естественно они нам не нужны и сложить сложить вашу дату рождения получается всегда двузначное число нам с вами его необходимо свести до однозначного числа вот у меня получилось например 36 мы сводим 36 до однозначного числа это получается 9 но если у вас в процессе складывания когда вы складываете свою дату рождения выходит по итогу число 11 или 22, то их не надо сворачивать. Оставляйте их такими, какие они есть, потому что 1122 это так называемый мастер числа, их не нужно сводить, у них свое влияние, своя энергетика, это числа контрактники, да, мы их оставляем так, как они есть. Посчитайте и напишите мне, у кого какие коды получились, если что-то непонятно. Спрашивайте, я отвечу на ваши вопросы заодно сразу с вами тренируем нумерологические расчеты и те кто вот вчера просто были комментарии что я думала что нумерология это сложно я думала что нужно обладать какими-то особенными знаниями или навыками и вчера убедились и сейчас вы можете убедиться что в нумерологических расчетах нет ничего сложного рассчитывать карту своего рождения все свои может каждый человек для этого не нужно быть финансистом бухгалтером или математиком это доступно всем так смотрю ваши коды есть у нас 22 8 7 4 3 9 11 30 это соответственно 330 не может быть код. Вот, ирина да это троечка 3 плюс 0 так 22 по рождению 22 в паспорте 23 ну если вы имеете ввиду что в паспорте записали не ту дату рождения которая у вас есть ну вам поменяли судьбу значит вы должны использовать ту которая указана в паспорте так 28 10 1. Угу. 11 22 3 Окей, okay. ну я вижу, что вопросов не возникло, да, ни у кого при почете кода богатства. Ну здорово! Сейчас там парам наступает самый интересный, волнительный момент. Сейчас мы с вами узнаем. А тот код, который вы рассчитали, один из ваших основных кодов он денежный или безденежный? Приготовьтесь к тому, чтобы узнать правду. Давайте с вами ее откроем. Итак, по нумерологии, согласно нумерологическим трактовкам и энергоинформационным трактовкам, чисел в карте судьбы, в карте рождения человека. Денежными кодами являются коды 4, 6, 8 и 9. Если ваш основной код рождения 4, 6, 8 или 9, то у вас денежный код рождения и деньги у вас всегда будут, всегда будут. Пятерка ⁇ это число перевертыш, я о нем расскажу сейчас. Оно может быть очень денежным, может быть совсем не денежным. Да? Итак, если ваш код 4, просто градации кодов богатства, они разные. Да? Это может быть немножко, но всегда. Это может быть больше обычного или это может быть очень много. В карте рождения каждого человека свой код богатства, да? который говорит о вашей способности привлекать определенные денежные суммы вот если ваш код четверка это говорит о том что деньги всегда будут в достаточном количестве всегда стабильно всегда надежно это не супер большие суммы но без безденежья вам не светит всегда будет находиться необходимая сумма если у вас код 4 напишите мне пожалуйста сейчас комментарии подтвердите так ли это если у вас шестерка, один из кодов богатства основных, да, то это всегда говорит о необходимости долго и много трудиться для того, чтобы а, обеспечить себе старость. Как правило, у шестерок по основному коду во второй половине жизни а, финансы а, улучшаются. Может даже упасть наследство неожиданное, могут какие-то премии приходить, могут выигрыши приходить, можно удачно выйти замуж или жениться но вот обычно после 35 происходит а, вот такой вот приход денежный если шестерка долго и а, кропотливо трудится если у нас есть такие шестерочки пожалуйста поделитесь не стесняйтесь ну, просто да, чтобы мы увидели как эти коды работают Это же нужно видеть на примерах ваших незапланированных восьмерка Вижу комментарии. Спасибо. Шестерка так и есть. По шестерке в точку. Угу. Восьмерка. Восьмерка это очень денежное число. Вообще, наверное, я считаю, что восьмерка это самое денежное число в плане кодов, когда они есть в вашей матрице рождения. Деньги всегда приходят. Восьмерку деньги любят, конечно же. Но только если это целеустремленный человек, только если он ставит себе цели, если он знает, что делать с деньгами, если он хочет денег, потому что восьмерка, если она попадает под влияние каких-то комплексов чувство вины или чувство стыда и перестает для себя хотеть там денег не будет а изначально по коду восьмерка это одно из самых самых денежных чисел у них легко получается бизнес у них легко получается делать деньги торговые операции продавать что-то организовывать процессы получать за это деньги восьмерка очень денежное число поделитесь если есть восьмерочки и вы готовы это подтвердить а, так угу. про проблемы при денежных кодах я еще расскажу ребят а, чтобы вы понимали что там да, мы только приступили к карте рождения и есть нам о чем с вами поговорить еще и есть такой момент ну раз уж возник такой комментарий я скажу да, что бывает при денежных кодах а, проблемы с деньгами и это тоже обусловлено вашей картой рождения Просто понять, почему, чтобы с этим справиться. И обязательно помогу вам это понять сегодня. Есть у нас восьмерочки, есть у нас предприниматели, бизнесмены, продавцы, люди, которые умеют делать деньги. Ага, делитесь своими успехами даже если деньги пропали но если пропали значит нарушили контракт воплощения но это тоже исправимо сразу хочу валентина вселить в вас надежду это, это моя энергия моя специфика вселять у людей надежду и давать хороший толчок для реализации угу. так 8 всегда довольно спасибо спасибо не стесняйтесь а, потому что, ну, хорошо, когда вы сами подтверждаете влияние кодов. Есть девятка. Девятка специфический код вот у меня код 9 один из основных кодов да, в денежной матрице и денег действительно всегда столько сколько нужно но не мне лично а тем проектам, которыми я занимаюсь для реализации предназначения вот у девяток всегда так когда думают больше о том чтобы сделать и чтобы дать и при этом возникают свои личные потребности потребности и нужды всегда приходят деньги под это. Хотите куда-то поехать, путешествовать, пожалуйста. Хотите чему-то обучиться, пожалуйста. Нужно купить машину, ну придут деньги, если это реально нужно для того, чтобы вы могли реализовывать свое предназначение. Но как только девятка начинает из ума включаться в какие-то... Мне нужны деньги для денег, хочу иметь больше моментально может все терять просто канал перекрывается денежный потому что это противоречит коду богатства девятки если у нас есть девяточки подтвердите это так я сама девятка я это говорю у меня были моменты когда еще по незнанию по неопытности я включалась в общий поток нужно стремиться ставить себе именно денежные цели нужно хотеть конкретных денежных сумм и когда я начинала в этой толпе хотеть конкретных денежных сумм у меня прекращались любые денежные суммы и когда я говорила так все я просто хочу заниматься тем что мне нужно я хочу делиться Хочу отдавать, и при этом мне нужно ну, жить где-то, например, у моря. Каким-то образом пространство об этом заботилось, да, и организовывалась квартира у моря. Вот так это работает у девяток. То есть все, что нужно, столько денег, сколько нужно, но не для вас лично, а для того, чтобы вы могли реализовать свою задачу по девятке. Она интересная задача мы на тренинге карта судьбы будем с вами разбирать да, предназначение каждого основного кода в том числе и в разрезе темы денег ну и пятерка у кого код пятерки напишите мне сейчас так сейчас посмотрю на ваши комментарии ребята убегает чат девятка девятка у детей такой же расчет вот такой же абсолютно абсолютно такой же расчет так постоянно учусь планирую для мужа 9 видимо семья тоже проект тоже может быть у, у кого пятерки а троечки ника не денежный код мы сейчас говорим прежде всего о денежных кодах вспоминайте свои любимые числа сразу которые вы перечислили и сравните а ваше любимое число относится ли к денежным или нет да? Вот двадцать два. Давайте дойду до 22, тогда расскажу, как считать. 4 или 22. Так, деньги всегда приходят в самый последний момент. Ну, у девятки так работает. Угу. Те, у кого пятерки, ребята, ваш код может быть очень денежным, ваш код может быть совершенно безденежным И здесь руководство такое. Если вы смотрите на жизнь позитивно, любите рисковать, всегда готовы к чему-то новому, готовы принимать, адаптироваться жизненные обстоятельства вас деньги сами будут находить если у вас код пятерка но если вы начинаете привязываться очень сильно к месту к результату к работе к человеку если вы начинаете очень сильно беспокоиться о деньгах и боитесь рисковать пятерка для вас э, поворачивается задом и начинают все которые только возможны происходить в жизни пятерки если вы ведете себя таким образом поэтому пятерка считается кодом перевертышем нам да? или очень много денег удачи везения или все возможные проблемы с деньгами которые только могут быть вот все кто написал пятерочки поделитесь сейчас как у вас Код предназначения, код богатства одинаковый. Код предназначения, он рассчитывается на основе даты рождения. И один из основных кодов по денежной матрице тоже рассчитывается по дате рождения. Просто уровни чтения разные, ребята. Можно посмотреть на этот код. С одной стороны, как на предназначение, с другой стороны, на взаимодействие с деньгами и с денежной энергией. Совершенно верно так позитивно деньги меня любят теперь все понятно факт у меня пятерка или все или ничего Ну видите как ребят вот это мы с вами денежные коды разобрали до да, в денежной матрице наши есть еще коды которые не относятся к деньгам или особые коды которые называются мастер-кодами мастер числами если у вас 11 или 22 получилось по вашему коду предназначения да? вообще коды нелегкие которые мастер числа да? 11 как правило как правило жизнь может быть очень трудной, особенно период детства период юности может покидать помотать человека может быть много испытаний да? но если человек благодаря всем жизненным испытаниям растет развивается повышает свою осознанность доверяет вот этому а, внутреннему голосу или видению внутреннему да? и все-таки больше ориентирован на а, духовное развитие принесение какой-то пользы а, ориентируется на знаки которые жизни да, показывать ему а одиннадцаком всегда знаки приходят всегда вы можете песню услышать какую-то взять и для вас это будет руководство. Вы можете книгу читать, прочитать какое-то предложение, для вас это руководство. Вы можете услышать, как соседи говорят за стеной, и для вас это будет руководство. Вот если вы ориентируетесь на эти знаки, на свое внутреннее видение, и начинаете реализовать свое предназначение, у вас приходят деньги причем может прийти много денег успех может даже э, прийти доступ к управлению большими э, финансами или влиянием на большое количество людей э, во второй половине жизни 11 вот. если у нас есть такие поделитесь это может быть должность в какой-то крупной международной компании это может быть какая-то социальная работа социальный проект это может быть опять же таки партнерство бизнес или личное партнерство с кем-то вот что случилось в вашей жизни да, и поменялась ситуация с деньгами и 22 это тоже особый год это люди которые изначально способны привлекать очень крупные денежные суммы по энергетике своей способны вопрос в том делают ли они это не затмевает ли все гордыня эгоцентризм потому что у 22 обычно очень сильное чувство внутренней гордыни превосходства силы желание влиять на всех все контролировать вот и потенциал дан соответственно им действительно дано немало и они могут многим управлять да, могут управлять большим количеством людей большими финансовыми потоками большими проектами но только если научатся управлять своей энергетикой своими эмоциями да? и если нет то на да, позволяют эмоциям управлять собой то в жизни могут даже трагические события происходить это может быть связано со здоровьем или с крупными потерями вот так проигрываются эти коды но ну, мастер-коды это всегда скажем так Особая энергетика. Да? 11 С деньгами, пока не актив. Значит, не реализуйте свое предназначение. Значит, нужно узнавать его. Нужно получать конкретное руководство по реализации своего предназначения. Дорогая моя, да, 3 нету денежного кода. Вообще этой вибрации нету с 2000, с 2000 года. Нет такой вибрации, как 33. Давайте подведем итог. И тут я хочу, чтобы вы мне написали обратную связь все, потому что это важно. Написали, как есть. Если в вашей денежной матрице присутствуют преимущественно денежные коды, да, ну хотя бы вот основной код денежный есть, конечно, еще несколько кодов. Но как это проявляется в жизни? Ну, вы легко легко материализуете свои идеи. Вот то, что вы придумали то что вы создали да у себя в голове вы это легко можете материализовать вы востребованы как специалист то что вы делаете интересно да, вас готовы инвестировать либо либо в виде зарплаты достойной хорошей либо инвестиции в ваш проект да. то есть вам всегда как бы готовы давать деньги если вы в творческом потоке если вы делаете то что вы любите то что да, вы можете делать на что способны вы привлекаете необходимые суммы под все свои потребности это если денежные коды работают у вас хорошо, у вас они есть, и они у вас работают. Напишите сейчас комментарии по 10 шкале: насколько работают ваш основной денежный код. Мы сейчас безденежные тоже разберем, но те, у кого денежные, да, то есть 4, 6, 8, 9, ну и пятерочка, одиннадцать, двадцать два. 5, 11, 22 это такие коды с вопросом могут быть денежными при определенных условиях 4, 6, 8, 9 они при конкретных условиях денежные так напишите как узнать свое предназначение для 22 я рассказываю об этом даю вам полную полную объемную информацию на курсе карты судьбы я не в конце расскажу Светлана так цифра 3 про тройку сейчас расскажу моего знакомого 22 точно все сейчас в возрасте есть проблемы со здоровьем угу. так только своим трудом и упорством хотя всегда есть на базовые потребности 9 если не ленюсь то деньги есть всегда Ноль так работа 0 это что он не поняла работает у меня код 5 угу. так 4 чем старше тем хуже с деньгами сейчас вообще от меня отвернулись Ну, об этом мы сейчас с вами поговорим почему при денежных кодах начинают возникать проблемы с деньгами тем более чем старше мы становимся и да? Итак, по денежным кодам разобрались если они у вас есть они ничем не заблокированы нет ограничивающих ваш денежные ваши денежные коды энергии в вашей карте рождения то вам легко привлекать деньги легко привлекать нужные суммы и легко материализовывать свои желания свои идеи если а, у вас не денежные коды богатства или ваши денежные коды заблокированы, тогда ситуация немножечко по-другому развивается. Начнем с не денежных кодах богатства. Напишите, у кого получился код основной один, два, три или 7 Один, два, три или семь вспомните сразу про свои любимые числа которые вы писали в самом начале 1 2 3 7 с точки зрения денежной нумерологии являются не денежными кодами совершенно на да, совершенно не денежными надежда ну, нужно складывать по одной цифре подряд все подряд по одной прибавляя не блоками день месяц год все подряд по одной Угу. Единица, ну, наверное, самое неденежное число из простых это неудачное число в плане сохранности денег в плане улучшения материального положения и деньги для единиц всегда достаются очень трудным трудом кропотливым необходимостью много работать работать больше чем другие и при этом не всегда этот труд вознаграждается единички напишите мне так это или нет двойка код двойка с точки зрения финансов двойка это символ бедности и купюра 2 доллара это худшее что вы можете сделать в качестве денежного талисмана это э, энергия которая всегда будет вас заставлять делиться отдавать отдавать отдавать отдавать кому-то это э, вибрация экономии это вибрация бедности двойка вообще связана с чувством долга долгами если у вас любимая купюра 2 доллара проанализируйте свою жизнь и вы найдете что многие всегда обращаются к вам за помощью просят одолжить денег просят выручить спасти дать займы и или все время ставят вас в позицию что вам лучше чем другим и вы должны поделиться вот с двойками это так происходит ну алиночка поделись с двойкой, как работает? Да? Про два доллара не знала. Вот, двоечки, поделитесь, так ли это? Это ваш код, он работает в вашей денежной матрице. Вы ничего не можете с этим сделать, пока вы не поймете, как это работает, да? пока вы не научитесь управлять своей картой рождения. Тройка, у кого троечки? Да? это самое расточительное число это вибрация которая все время будет вас подталкивать к тому, чтобы потратиться. Нужно на то и на это. И всегда будут находиться аргументы, веские, сильные, очень такие, логичные. Накопить с этим кодом денег практически нельзя. Особенно если он повторяется еще в вашей денежной матрице. Не один раз тройка, например, несколько раз. да У нас четыре кода в денежной матрице. Вот если есть две тройки, это вообще. Ко мне приходят как на сессии люди на консультации. Говорят, ну вот никак, Дорис, не получится. Накопить денег, хотя уже стараюсь, даже другу отдаю в конверте, потом все равно приезжаю и забираю. Возникает потребность возникает необходимость. Тройка это всегда. Троек очень часто обманывают, мошенники это прямо троечная тема. Вас легко развести, вас легко обмануть, вас легко вовлечь в какую-то аферу, выманив у вас деньги, вы и сами рады эти деньги отдавать. Это влияние тройки ну и семерка это духовное число Оно вообще не про деньги это опасное число для финансов и лучше всего это проигрывается конечно же где в казино сколько денег сколько судеб рушится в злополучных трех семерках в автоматах да, когда три семерки выпадают и даже если посчастливиться выиграть, а не просто просадить все свои деньги и остаться полностью обнуленным. Это влияние семерки. Даже если этот выигрыш случится, он будет провокационным и привлекающим в жизнь человека очень много опасных ситуаций. Семерка не денежное число. Если у вас этот код, вам нужно очень точечное, очень четкое руководство по тому, как работать с энергией денег, как ставить себе финансовые цели, потому что если семерка ставит себе неправильно финансовые цели, она всегда теряет. Это моя специализация. Я с семерками вообще работаю по отдельному направлению. Им нужно учиться работать с деньгами. Так что теперь напишите мне единички, двоечки, троечки и семерочки, как проигрываются ваши неденежные коды богатства у вас. Давайте я посмотрю. Так, у мужа 7 и 3 в рождении. Всю жизнь на копейках работает. Так, той дочери 7, но денежки любят ее, занимается любимым делом. Значит, интуитивно нашла подход к семерке. Угу. Очень даже так, точно. Единичка, правда. Про 2 доллара не знала. 7 точно число потерь. 8 и 4 соответствующие этим цифрам купюры самые денежные в суммах, да, это так. Почему семерка не денежная? Ведь все говорят, что она везучая. Ну, э, везение ⁇ штука очень э, неоднозначная. Да. Повести в чем? Э, повести, может, в том, что вы э, узнаете ценность жизни, и это совсем не про деньги начнете ценить каждое мгновение в своей жизни. Это тоже не про деньги. Семерка очень-очень недвузначное число. Так, везунчики в том, что вам высшие силы благоволят, но это не про деньги. Так, все как вы описали про два доллара, слово-слово, также у меня в жизни. Ну вот, тройка реально так. Так, три рада обмануться. Единичка, деньги есть, на заработанные большим трудом. Тройка точно все прошла все пирамиды финансовые. Лохи вдвоем с мужем недавно обманули со строительством бани. Светлана, мне очень жаль. Знай вы денежную нумерологию, вы бы поняли, как нужно вам взаимодействовать, чтобы вас перестали обманывать и использовать. Ну, значит, нужен был этот опыт, этот урок, чтобы вы сейчас попали ко мне, и у вас была острая потребность к тому, чтобы понять, как работает со своей картой рождения ребята еще раз хочу сказать что карта судьбы это не приговор если у вас денежные коды в карте у вас есть свои задачи если у вас не денежные коды в карте это говорит о том что вам для того чтобы эти коды стали приносить деньги нужно решить определенные проблемы определенные задачи очень часто кармически обусловленные понятно это поставьте мне пожалуйста плюсики если не денежные коды преимущественно в матрице конечно до того, как человек пробуждается, то есть до момента вашего пробуждения. Вот, например, сегодня у вас произошел момент пробуждения. Вы узнали про свою карту рождения, вы узнали про то, что есть на самом деле предписанные, зашифрованные в вашей дате рождения в стратегии взаимодействия с деньгами. Есть определенные энергии, которые влияют на вашу жизнь, а вы об этом даже не знали. Это момент пробуждения. Так вот, не денежные коды вашей денежной матрицы они нужны для чего для того чтобы вы пройдя определенный путь захотели измениться захотели преодолеть вот этот вот блок внутренний чтобы вы перевернули ваш неденежный код на код богатства такое преобразование возможно да? и именно поэтому именно потому что в вас заложен такой потенциал как правило первая половина жизни эм, финансовые ситуации не очень хорошие взаимоотношения с деньгами не очень благополучно складывается они могут быть так что очень тяжело приходят деньги или деньги могут приходить легко но вдруг происходит какая-то потеря через обман через предательство да вот через какие-то инвестиции неправильные или даже через отношения могут быть потери с деньгами в общем не складывается естественно это все усугубляется в периоды кризисов я вчера рассказывала про периоды кризисов их у нас немало было да? каждый год какой-то кризис возникает но то связанный со здоровьем то связанный с финансами и у нас с 2000 года их было уже несколько и вот к сожалению у тех у кого не денежные коды в карте рождения вы это наиболее остро чувствуете вы это чувствуете эм, наиболее остро да так угу. вижу комментарий только присоединяются к нам люди ну ничего а в прямом эфире кто успел тут сейчас смотрит а нет в записи посмотрит ну конечно на вопросы ваши я могу отвечать в прямом эфире только ребят знакома ли ситуация сейчас внимание вопрос и для тех у кого денежные коды в карте рождения и для тех у кого не денежные коды пишите мне сейчас знакома ли вам ситуация например когда вы выкладываетесь на работе вы действительно много делаете с удовольствием все что от вас зависит даже лучше других но на зарплате это никак не отражается то есть это не отмечается никак финансово. единички ставьте если это так знакома ли вам ситуация когда вы вроде бы нашли свое любимое дело вам нравится то чем вы занимаетесь любимая да там занятия профессия вот и ну, вы получаете удовольствие от того что вы делаете вы с радостью это делаете но это не приносит вам дохода или мало клиентов например если вы занимаетесь продажей своих услуг пишите и те и другие у кого и денежные и не денежные годы, потому что это касается и тех и других двоечки если это так занимаюсь любимым делом но не получают доходов нам а, третий момент вы ставите цели вы какие-то планы прописываете себе кто-то использует калаш мечты карту а, да там создание видения но а, вот то что вы там нарисовали налепили или написали остается на бумаге то есть это не реализуется Троечки поставьте, если вам такое знакомо. Вот вы пишете, вы мечтаете, вы визуализируете, вы рисуете, но это остается на бумаге или в голове у вас. На троечки, если да. Следующий момент очень важный, пожалуйста, потому что это напрямую связано с денежными кодами. Когда вы пытаетесь поднакопить деньжат, знакома ли вам ситуация? Вы хотите накопить денег, но. Как только приближаетесь, казалось бы, да, к нужной сумме или хотя бы половину пути прошли, приходится тратить на непредвиденные расходы. Кто-то заболел, что-то случилось, что-то поломалось, еще какая-то катастрофа. И вот то, что вы накапливали, не получается накопить. Необходимо тратить. И эти траты такие, от которых вы не можете отмахнуться. Вот надо действительно. Поставьте четверочку, если да. Ну и пятый вопрос тоже напрямую связан с вашей картой рождения знакома ли вам такая ситуация когда вы о чем-то сами собой причем даже не с кем-то делитесь а внутри себя о чем-то мечтаете и сами себе включаете самозапрет вот начали о чем-то думать мечтать как было бы хорошо куда-то съездить или там туда-то пойти учиться и то так... нет. Это не для меня, или не сейчас. Вот такой вот да самозапрет, который мы включаем. Пятерочки ставьте, если э, да, если знакомая ситуация. Участвуйте все. Потому что э, здесь мы сейчас с вами углубляемся, я обещала, что мы чуть глубже пойдем. Можно было бы остановиться просто на расчете кодов богатства и безденежья. Это уже дает определенные знания, понимание того, с какими энергиями вы пришли, хотя это только и один из кодов богатства. Но э, можно немножко глубже заглянуть, ребят, сразу скажу, что не получится у нас рассчитать, да, и подробно по каждому коду пройтись. Но заглянуть и понять, почему вот такие ситуации в вашей жизни происходят, вы сможете, ну хотя бы доверившись тому, что я говорю, да, почувствовав мою энергетику, я приведу один из примеров. В чем тут дело почему не получается накопить а, денег почему не получается привлекать клиентов почему не получается продажи делать почему платят мало почему есть какие-то вот ограничители серьезные ограничители денег Хотя мы прикладываем все усилия к тому, чтобы их не было. Это может быть связано напрямую, естественно, с той энергией, которую вы излучаете, с тем, что зашифровано в вашей карте рождения, конкретно как в... Как выглядит ваша денежная матрица какую энергетику несет ваша денежная матрица мы сами один только код рассмотрели да? И то многие так откликнулись из вас написали да да вот это про меня вот это есть вот это есть а, ну денежная матрица она состоит из нескольких кодов давайте я покажу вам как она выглядит чтобы вы визуально представили себе что это такое и вот денежная матрица Матрица каждого человека присутствует в карте рождения каждого человека и она оказывает влияние мы говорим об вибрации о энергии об энергетическом влиянии и совокупность кодов вашей денежной матрицы может либо притягивать к вам деньги возможности либо наоборот отталкивать закрывать доступ для вас и денег и возможности и самореализации более того я вам хочу сказать что бывает эм, такая денежная матрица когда коды вместо того, чтобы привлекать деньги, успех, привлекают всякие трудности, неприятные ситуации с деньгами, обманы, например, те же, да, вот как кто-то из вас писал э, пирамиды финансовые обман, инвестиций да, кражи, долги, потери. Так влияет денежная матрица э, на наши финансы, и от этого не уйти. Можно в это верить, можно не верить, это есть, да. Поэтому на уровень ваших доходов оказывает влияние вся денежная матрица. Мы один с вами код да, рассмотрели. На самом деле их четыре. Есть код предназначения, мы как раз с вами рассчитали его сегодня. Это да, один из основных кодов. И если вы посмотрите, ну, он влияет, ну, примерно так, на 25 процентов на ваши взаимоотношения с деньгами. Может быть больше. Есть еще код судьбы и код реализации, которые тоже носят свой вклад. Только код предназначения влияет на протяжении всей жизни. Код реализации каждый день вызывает у вас определенные ситуации, в которых вам нужно взаимодействовать. Код судьбы включается в определенные периоды вашей жизни и есть код манифестации код манифестации включается у всех после 33 лет и как раз таки код манифестации оказывает наверное самое сильное влияние на э, ваши м, взаимоотношения с деньгами почему ну потому что считается что после 33 лет вы уже зрелый человек вы уже Личность, да, до этого вы как бы росли и пробовали этот мир на вкус и цвет пробовали себя в разных направлениях но после 33 вы становитесь зрелым человеком и включается код манифестации код манифестации это основная ваша задача которую вам необходимо реализовывать после 33 лет она рассчитывается определенным образом я сразу сказала что мы рассчитывать код сейчас не будем потому что Код манифестации включает в себя серию расчетов. Я расчет кода манифестации даю на своем тренинге на втором уровне, как раз когда мы занимаемся с вами э, денежной нумерологией. Моя цель сейчас э, показать вам, как влияют коды на ваши реальные ситуации с деньгами в вашей жизни, и что с помощью нумерологии мы действительно можем получить ключ к управлению своими финансами не сможем просто высчитать ребят сейчас код манифестации идет два занятия по расчетам всех денежных кодов потом рассчитывается код манифестации но э, как влияет код манифестации я могу вам показать э, на примерах если у вас например код манифестации один давайте от противного пойдем я вам буду говорить что происходит а вы сможете э, почувствовать что может быть мой код манифестации как раз-таки такой когда код манифестации начинает происходить большое количество конфликтов в жизни человека вот прямо на ровном месте возникают спорные ситуации и человеку все время необходимо доказывать свою честность свою хорошее намерение, намерения да, свою правоту и так далее свою состоятельность и часто могут случаться неожиданные траты и это начинает происходить ребята чем вы старше то есть после 33 это может в 33 в 35 начаться в 40 42 или позже тут градация у каждого своя но это после 33 будет происходить да? если код манифестации двойка то бизнес может закрыться до этого были деньги они могут просто исчезнуть на да? могут какие-то денежные потери происходить там где вы этого совсем не ожидаете да, и очень сложно начинает строиться карьера сложно человеку реализовать себя если код манифестации 3 опять же таки это не денежные коды то как правило это кредиты какие-то это долги какие-то человека втягивают какие-то сомнительные истории и он ни сном ни духом не ведает о том, что на него там кредит взяли, открыли. Кому знакомы такие ситуации, поставьте сейчас плюсики в чат, пожалуйста. Это я вам показываю, как конкретно проигрывается не денежный код манифестации после 33 лет. Код манифестации более сильный по воздействию, чем ваш основной денежный код. Но вы видели, да, по рисуночку, его влияние до 50%. Причем до 33 в основной код ваш работает, после 33 в основном начинает работать код манифестации. И если он у вас не денежный, то это сразу несет за собой перечень определенных проблем с финансами, которые нужно научиться Решать поставьте плюсики если какие-то из этих ситуаций вам э, знакомы да? ну вот по троечке да. я сказала что это долги это кредиты это какие-то сомнительные истории и могут быть даже проблемы с правосудием на самом деле через подставы какие-то или ошибки какие-то ошибки в документах например на да, э, это одна сторона Вторая это заниженная самооценка то есть человек не ценит свой труд не не умеет просить достойную оплату за свой труд и естественно получает копейки получает гораздо меньше того что что может получать да? ну и семерка в ходе манифестации это вообще очень сложно начинает быть с привлечением денег с получением материальных благ такое впечатление что вот взяли и перекрыли крам человеку да до этого были какие-то подвижки, какой-то бизнес, какие-то взаимодействия с деньгами, какие-то операции, и потом раз, как будто вот все проходит мимо вас. Вот кому-то рядом стоящему с вами предлагается хорошая работа или приходит возможность, а вас как будто бы не видно. Так проигрывается код манифестации 7. Но это если код манифестации не денежный. Как его рассчитать? Я уже говорила, мы с вами рассчитаем его на тренинге ⁇ Карта судьбы ⁇ потому что это очень важный код. И не потому, что я мне жалко вам дать расчет. Просто этот расчет займет время, целый урок посвящен расчету именно кода манифестации. Он включает в себя ряд целых нескольких да, операций. До того, как рассчитывается код манифестации, нужно рассчитать другие коды. Я вам это показала с той целью, чтобы вы оценили сейчас, как у вас ситуация в жизни проигрывается. Вполне вероятно, что это влияние вашего кода манифестации. Если это так, то ну, делитесь, пишите в чат. Да? Потому что влияние, еще раз говорю, кода манифестации достаточно сильное. И мы, конечно, можем считать, я тоже считаю, что я там сильный человек и а, а, ну, какие-то цифры на меня оказывает влияние ну на самом деле я убедилась в том что оказывает влияние и если в карте прописаны определенные коды до того момента, пока ты это не осознаешь, не видишь, не понимаешь, как эти коды работают, ты не можешь стать наблюдателем и начать управлять этой энергией. То есть они управляют тобой, получается. И естественно, что ситуация усложняется, если ваша вашей денежной матрице в основном не денежные коды. Сейчас специально возвращаю слайд, чтобы вы посмотрели. Да, денежная матрица, она состоит из четырех кодов, которые мы с вами рассчитаем на тренинге ⁇ Карта судьбы ⁇ Каждый из этих кодов связан с вашими деньгами. Какой-то связан больше в первый период вашей жизни, это код предназначения. Какой-то связан в определенные периоды вашей жизни, это код судьба. Какой-то оказывает влияние каждый день на ваши финансы, и нужно знать свой код, чтобы понимать, как именно получать деньги, каким путем? Я вчера немножечко рассказывала о коде успеха и давала рекомендации, как это делать. Но на тренинге, конечно, глубже пойдем. И есть код, который начинает влиять на вас во второй половине жизни. После 33 лет это код манифестации. И если вы знаете свой код манифестации, вы становитесь очень успешны вы э, выстреливаете, выпрыгиваете на другой уровень, там, где другие терпят поражение. Если вы применяете, реализуете свой код манифестации, то скажу вам по-честному: вы даже в период кризисов и каких-то вот таких э, тяжелых ситуаций. Применяя свой код манифестации, вы все равно можете оставаться в выигрыше. Понимаете, о чем я говорю? Потому что это руководство, это конкретное направление, это указание, какие именно ваши. Зашифрованные в вашей карте рождения, судьбы, способности, вам нужно применить каким образом, чтобы вы были полезны этому миру, и чтобы мир вас отблагодарил должным образом. Это все очень четко я даю конкретно по каждому коду манифестации на своем курсе карта судьбы. Ну, потому что одно дело, если денежные коды, и хоть как-то, да, приходят деньги. Хотя я еще расскажу о том, что делать, если при денежных кодах нету денег. Да? Другое дело, когда изначально коды не денежные, это говорит о том, что перед вами стоит определенная задача. И пока вы ее не решите, но не получится достичь того уровня благосостояния которого хотелось бы понятно ли это друзья мои поставьте плюсики если да что делать хороший вопрос если вы сейчас задаетесь этим вопросом поставьте к плюсикам пятерочки любимая моя цифра число перемен если вы действительно послушав меня вот часто меня уже слушаете да Задаетесь вопросом, на что делать? У меня денежные коды, но есть проблемы с деньгами. Что делать? Или у меня не денежные коды, а я бы хотела изменить эту ситуацию, она меня не устраивает. Что делать? Поставьте пятерочки тогда, если да. Ребят, ну я понимаю, что вы хотите про код манифестации сейчас поговорить, но я об этом буду на тренинге рассказывать. И не все знают из присутствующих значения кодов поэтому отвечать на этот вопрос не буду отвечу на вопрос что делать для тех кто хочет действительно найти для себя инструмент для решения своих финансовых проблем если вы хотите решить свои проблемы с деньгами ответ простой изучите свою карту рождения Благодаря своей карте рождения вы начинаете понимать: во-первых, какие у вас задатки к деньгам от рождения, какой ваш способ привлечения денег? Это энергетический эмоциональный ментальный путь привлечения денег это зашифровано в вашей карте рождения или физически вам руками надо деньги зарабатывать или мозгами грубо говоря это заложено в вашей карте рождения и если вам нужно работать руками а вы умничаете денег не будет и наоборот понимаете да то есть если хотите действительно иметь столько денег, сколько себе загадываете, вам нужно изучить свою карту рождения и понять изначально свои задатки и как их использовать для получения нужных сумм. Благодаря карте рождения вы начинаете понимать, что вам нужно делать именно, какая стратегия, какие шаги, какие конкретные действия вам нужно предпринимать, чтобы не вы за деньгами бегали, чтобы они сами к вам в руки шли. И поверьте мне, это действительно так. Звонят клиенты, пожалуйста, можно на сессию, можно на консультацию, можно на тренинг. И ты думаешь, ну хотелось бы отдохнуть, но ты понимаешь, что, ну это твоя задача. Это я сейчас про себя говорю, да когда приходят запросам помогать людям я не бегаю не ищу меня сами находят то же самое с вами произойдет когда вы узнаете свою карту рождения вы поймете свои сильные стороны свои ресурсы и каким именно способом благодаря какой стратегии каким шагам вам нужно привлекать деньги в свою жизнь и есть задача по денежной матрице да? есть задачи по карте рождения это ваше общее предназначение есть задачи, которая ставит перед вами денежная энергия выполняете их деньги идут не выполняете деньги обходят стороной узнать это можно благодаря изучению своей карты рождения ну и наконец-то можно активировать свою денежную матрицу есть такая технология в нумерологии активация своих кодов или перекодировка кода безденежья на код богатства. Об этом я рассказываю на своем тренинге. Практическая нумерология от а до я». я его коротко называю карта судьбы. Да? Считаю, что это антикризисная программа вашей карты судьбы, особенно сейчас. Почему? Потому что она дает очень четкое, очень точное направление, что делать, когда делать и как делать мой тренинг стартует уже 6 апреля И если вы для себя приняли решение что вы хотите улучшить свою ситуацию с деньгами прежде всего да, с деньгами то у вас есть возможность попасть ко мне в обучение живое обучение которое а, я начну а, уже в апреле сколько занятий сколько стоит сейчас расскажу поставьте пожалуйста десяточки если интересно узнать про тренинг мой если вы действительно хотите разобраться изучить свою денежную матрицу, и самое главное, это активировать свою денежную матрицу. Активация денежной матрицы ⁇ это что такое? Это значит использовать свои ресурсы таким образом, чтобы они стали приносить деньги. Угу. Это и называется э, активация денежной матрицы. Тренинг стартует уже 6 апреля. Да, я расскажу о нем э, чуть подробнее. Хотела бы сделать еще один. Очень важный комментарий. Ребят, спасибо за ваши десяточки. Я это ценю. Поверьте мне, все, кто ко мне придет на курс, вы получите сполна. Ваша денежная матрица будет активирована. У вас поменяются взаимоотношения с деньгами в лучшую сторону. Я гарантирую. Самое главное, чтобы вы четко приняли информацию и начали ее использовать. Но какой важный. Комментарий я хочу сделать по поводу вот тех, у кого денежные коды, но проблемы с деньгами. Напишите мне сейчас, у кого коды 4, шесть, восемь, девять, но на сегодня есть проблемы с деньгами. Были такие, когда коды денежные, но денежков нет давайте так скажем да? есть какие-то сложности или эти сложности недавно возникли или они уже продолжаются какое-то время да? что если у вас денежные коды но реально с деньгами не густо наоборот есть Противоположные ситуации, какие-то долги, может быть, потери, кстати, может быть, какие-то кражи, да, ну, вот проблемы, да, или вы много работаете, но накопить денег не получается, да. Может сказываться это даже на эмоциональном состоянии. Например, начинаются какие-то затяжные депрессии, периоды самокопания какого-то какие-то могут быть даже проблемы со здоровьем а, причем я это называю проблемой от ума когда вы просто в плохом эмоциональном состоянии у вас много грустных мыслей и вы начинаете болеть даже при денежных кодах а, да, существуют долги какие-то потери а, и неудачи связанные с финансами в чем тут дело нумерология отвечает на этот вопрос друзья мои здесь тоже все очень четко да если у вас по данным вашей карты рождения присутствуют в основном денежные коды но по факту у вас проблемы с деньгами тем более после 33 лет то есть когда вы вошли в возраст зрелости о чем это говорит это говорит о наличии определенных кодов в вашей карте рождения и э, это может быть наличие денежной кармы то есть вы являетесь кармическим должником и это можно рассчитать с помощью нумерологии все свои кармические долги а по карте рождения понять какие они что с ними делать да. либо вы унаследовали родовую программу безденежья это не ваша личная но поскольку вы находитесь в эгрегоре своего рода своей семьи то на вас влияет родовая карма безденежья с помощью нумерологии можно вычислить родовую карму и понять что вы у нас следовали от родителей насколько влияет эта программа на вас да? кстати если женщина выходит замуж берет на себя фамилию до да, мужа она автоматически попадает под влияние его рода и соответственно родовой кармы рода уже мужа еще такой нюанс вот с помощью нумерологии можно вычислить эти родовые программы и можно конечно же с помощью инструментов нумерологии устранить влияние негативных программ безденежья родовых еще одна причина это если ваши личные коды денежные заблокированные на курсе на своем я даю специальную диагностику благодаря которой можно продиагностировать энергетические блоки и устранить эти блоки с помощью специальных технологий потому что даже если есть денежные коды но они не работают это говорит о том что существует разного рода блокировки эти блокировки могут быть энергетическими эмоциональными блокировки могут быть ментальными на своем тренинге я даю инструменты для устранения всех видов блокировок в вашей карте рождения ну и самая главная причина о которой говорила уже на первом дне флешмоба которая напрямую влияет на ваши финансы ваш достаток ваше благополучие это реализация вашего предназначения если вы не реализуете свое предназначение то благополучие процветания вам не светит да? если вы идете в разрез со своими задачами то деньги будут обходить вас стороной поэтому еще раз говорю о важности изучения нумерологии нумерология позволяет узнать свое предназначение позволяет найти свой путь дает конкретные рекомендации как именно вам вот с такой картой как у вас реализовать свое предназначение стать востребованным богатым интересным счастливым и благодарным это очень важное качество поэтому еще раз Говорю о том, что есть инструменты, и карта судьбы не приговор. Я считаю, что нам даются вот те данные, которые да, мы с вами получаем для большей эволюции. Просто мы получаем ключ к преодолению препятствий только когда мы готовы когда мы готовы пробудиться когда мы готовы измениться у нас включается осознанность и сразу приходит информация сразу приходят инструменты для того чтобы мы могли изменить свою судьбу так со мной произошло и я верю что многое со многими из вами это, из вас это происходит а да? вы пришли потому что вы готовы вы готовы к изменениям и все что вам нужно чтобы пришел учитель который дал бы вам проверенную, четкую, структурированную информацию и самое главное инструменты, инструменты, которые вам помогут изменить ваш минус на плюс, то есть коды безденежья на коды богатства и в том числе устранить те блоки, которые существуют или влияние кармы, которая есть вашей личной или родовой, родовая, кстати, сильнее, чем личная карма, вот карма у нас во второй и в третьей ступени мы прорабатываем Ника. поэтому дорогие мои если вы действительно готовы к изменениям если вы хотите решить свои проблемы с деньгами но ну, я предлагаю вам три шага три шага для полной трансформации узнать свое предназначение прежде всего это Базовый уровень, уровень новичок моего тренинга «Практическая нумерология от А до Я». Перекодировать коды безденежья на коды богатства и убрать все денежные блоки. Это второй продвинутый уровень моего тренинга ⁇ Практическая нумерология от А до Я ⁇ Избавиться от плохой денежной кармы, личной, родовой, и научиться пользоваться своей картой рождения на всю катушку. Это третий уровень специалист моего тренинга ⁇ Практическая нумерология от А ⁇ да я я вам предлагаю три шага кто-то из вас готов сделать первый шаг и это уже немало кто-то готов сделать все три шага я приветствую всех кто готов встать на путь трансформации и начать решать свои проблемы не ждать что само собой все пройдет не пройдет на самом деле проблемные ситуации в нашей жизни продолжают происходить до того момента как мы говорим стоп хватит я беру ответственность за свою жизнь я готова начинать ей управлять вам в помощь мой тренинг карта судьбы посмотрите пожалуйста на рисуночек вы поймете почему я говорю о своем тренинге как о инструменте до да, многопрофильном инструменте потому что в процессе обучения вы изучите все виды анализа которые на сегодняшний момент оперирует современная нумерология первое это анализ предназначения второе это анализ совместимости в отношениях третье это анализ профессии успешной самореализации через профессию четвертое это анализ вашей карты здоровья как оставаться здоровым в любом возрасте пятое это анализ жизненных периодов уроков и задач на каждый год вашей жизни пятое это анализ кармической карты и конечно же шестое это анализ денежных способностей то есть анализ вашей денежной матрицы все эти эти виды анализов вы освоите вы рассчитаете свою полную карту судьбы вы научитесь применять свои таланты и способности и естественно пользоваться ими таким образом чтобы улучшить свое благосостояние прежде всего ребят поэтому если готовы если хотите изменений добро пожаловать ко мне в мой тренинг пишите свои вопросы если они у вас есть ставьте плюсики я видела что многие написали уже десяточки кто-то оставил заявку кто-то готов кто-то уже решился кому-то нужно еще время задавайте вопросы если они есть я хочу рассказать вам что из себя представляет мой тренинг мой тренинг включает в себя три уровня по пять уроков. И я считаю, что это самый быстрый, наверное, путь трансформации. И для кого это актуально и интересно, приобретение профессии. Потому что пройдя обучение на полном курсе, вы еще имеете возможности приобрести профессию, да, то есть стать консультантом по нумерологии. Итак тренинг состоит из трех уровней уровень новичок это полный расчет и трактовка вашей карты судьбы то о чем я сказала все виды анализа практически все кроме денег и здоровья и отношений до да, базовое это все-таки предназначение в основном вы научитесь рассчитывать все коды я научитесь трактовать все эти коды, поймете свое предназначение задачи как их реализовывать да. это пять уроков второй уровень это консультант на этом уровне вы уже сможете консультировать здесь мы как раз таки проходим с вами денежную нумерологию нумерологии отношений и предсказательную нумерологию нумерологии жизненных периодов самый наверное практически применимый самый глубокий такой курс благодаря которому вы можете продвинуться сразу в нескольких сферах в сфере денег отношений и корректных планов корректного выбора профессии построения карьеры благодаря вот этому уровню еще пять уроков конкретные получаете рекомендации конкретные шаги прописываете то есть уровень очень глубокий и наконец уровень специалист это коррекция карты судьбы то что я вам говорю уже много раз карта судьбы не приговор все поддается коррекции негативная денежная карма блоки определенные которые стоят на ваших кодах на да, денежных а, ограничения минусовой багаж страхи внутренние комплексы это набор который мы тоже получаем в свою карту рождения и это можно корректировать теми инструментами которыми я владею а инструментов у меня много на этом уровне более 30 инструментов я вам дам для коррекции разного уровня блокираторов реализации предназначения поэтому уровень специалиста это для тех кто хочет реально прорваться убрать все ограничения все блоки через применение технологий и конечно же для тех кто хотел бы получить сертификат и профессию нумеролога после этого уровня вы получаете сертификат и можете спокойно практиковать вот что представляет из себя мой тренинг каждый уровень включает в себя предыдущий и на самом деле все обучение у вас занимает ребята всего лишь пять недель Это гораздо быстрее чем учиться где-то в вузе за пять недель только подумайте вы можете полностью изменить свою жизнь или приобрести профессию Приобрести профессию нумеролога, поставьте плюсики, заинтригованы ли, заинтересованы ли вы, готовы ли вы? И все ли понятно, потому что из себя представляет тренинг пока то, что я рассказала. Ребят, поставьте плюсики со мной ли вы. Конечно, подробнее расскажем вам о самой программе. Вы увидите наполнение, что в программе, какие бонусы. Об этом вам расскажет Юля. Сейчас, на текущий момент, я даю общее представление о тренинге, чтобы у вас было понимание, что на каком уровне вы получите. Поэтому ставьте плюсики, если понятно все. Или вы уже пошли по ссылкам, стали читать, изучать программу. Это часто бывает. Я видела, что Юля уже сбросила ссылку теперь хочу сказать самое важное ну потому что деньги это важно деньги это всегда вызывает да, повышенный интерес и внимание и по поводу стоимости тренинга я хочу сделать важное заявление с 10 марта стоимость моего тренинга она должна была подняться до своей реальной цены то есть на 30 процентов дороже стоимости раннего бронирования мы всего пару дней продавали по цене раннего бронирования в начале марта 1 2 только для своих из 10 марта цена автоматически должна была подниматься на 30 процентов ну то есть до нормальной стандартной цены моего тренинга но учитывая ту ситуацию которая сейчас а, сложилась у нас с вами в мире да то что происходит в общем-то кризисное время мы решили не повышать стоимость. И я верю, что для многих из вас это очень хорошая новость, это очень приятная новость. 30 процентов экономии это все-таки приятная, согласитесь сумма. Мы стоимость повышать не будем. Поэтому у вас есть возможность пройти обучение на моем тренинге карта судьбы по цене раннего бронирования которая была только для своих и только два дня она была актуальна то есть это дешевле на 30 процентов от реальной стоимости тренинга мы ценим ваше доверие если вы тоже цените ту возможность, которая вам сейчас предлагается. Ваша сдача пройти по ссылке и оставить заявку на том уровне, который вы для себя выберете. Уровней у нас с вами три, как я уже сказала, есть пакет новичок. Это 5 занятий, это основа, и его стоимость всего лишь тысяч 900 рублей на сегодня. 5 занятий по полтора часа и вы научитесь рассчитывать и трактовать карту рождения пакет консультант включает себе 10 уроков и дополнительно к этим 10 уроков идет бонус это мой мастер-класс как правильно выбрать профессию с помощью нумерологии еще три занятия то есть 13 уроков и его стоимость на сегодня 9900 Рублей. И, наконец, пакет специалист. Наверное, самый наполненный пакет для тех, кому это действительно нужно, в него входит 15 уроков и целый ряд. Бонусов. во-первых входит 4 мастер-класса классные жирные бонусы каждый из которых стоит определенную сумму денег от двух до шести тысяч рублей вы их получаете в бонус и входит моя консультация полноценная часовая консультация на любую тему по любому вопросу который у вас есть да. обращаю ваше внимание что бонусы действительные при оплате до 31 марта после 31 марта вы просто получаете доступ на тренинг но уже без бонусов до 31 марта вы оставляете заявку сейчас оплачиваете до 31 марта и получаете те бонусы которые заявлены в пакете моя личная консультация вам доступна при оплате до 27 марта то есть еще один день после окончания флэнт шмоба вот такие вот условия ребята выбирайте тот уровень который вам нужен если я вам импонирую как тренинг если вы чувствуете что я могу вам дать много и э, за моими словами стоит и энергия и знания и опыт выбирайте меня и я выберу вас я обещаю вас продвинуть на своем курсе и обещаю вам что вы достигнете своих целей вы получите результат после прохождения этого обучения если есть какие-то вопросы пожалуйста задавайте сейчас ко мне лично светлана в пакет специалист автоматически входит автоматом пакет новичок поэтому э, по-любому если вы берете специалиста у вас уже будет и новичок и консультант каждый последующий пакет включает в себя предыдущий автоматически еще если есть вопросы, пожалуйста, задавайте, ребята. Не стесняйтесь задавать вопросы. Самый глупый вопрос ⁇ это не заданный вопрос. И напоследок я расскажу, почему стоит учиться именно у меня. Потому что я практик, а не теоретик. И это действительно так. Я подтверждаю это своей жизнью каждый день тем, что я делаю, как я живу. Я реализую все свои коды, и код манифестации в том числе, и коды своей карты рождения, я реализую свое предназначение. Хотя судьба была нелегкой, я являюсь подтверждением тому, как можно убрать определенные ограничения, определенные блокировки, определенную карму родовую и выстроить свою судьбу без влияния утяжеляющих факторов. И этому я учу всех своих учеников вот на моем тренинге помимо информации которая очень логичная, очень структурированная да, я даю еще очень много инструментов именно практических инструментов для коррекции карты рождения и этого вам не даст ни один нумеролог ни одна школа нумерологии на сейчас я могу это давать потому что помимо всего я являюсь специалистом по кармическим коррекциям по энергоинформатике по реинкарнационной терапии у меня есть инструментарий которые я совершенно спокойно добавляю в свой тренинг по нумерологии, потому что важно не просто знать теорию, а еще и иметь возможность откорректировать то, что не работает. В этом ценность тренинга, в этом его уникальность, вы этого больше нигде не получите. И то, чему я обучаю, оно проверено уже больше, чем на тысячи учениках по всему миру. Вот, поэтому делайте свой выбор. Если я вам планируется, хотите учиться у меня я только рада к тому же я манифестор если вы знаете что это такое это люди со специфической энергетикой моя энергия очень сильная она продвигает всех кто об этом просит она вас усиливает многократно она позволит вам достичь результата гораздо быстрее чем если бы вы учились ну скажем у генератора или у проектора но в этом сила манифестора и это правда Итак, мои дорогие, если ко мне есть какие-то вопросы по тренингу, прямо сейчас задайте. Я э, рекомендую всем, кто хочет принять участие, точно попасть. В этот поток, который с собой предлагает очень много бонусов, оставить заявку немедля, чтобы зафиксировать, забронировать свое место да, на этом тренинге. Ну а остальные, если кому-то надо подумать или надо больше времени, ну, ждите, только само время не ждет. Имейте в виду, вы сейчас имеете возможность стать успешней чем все ваше окружение так, четверка длительное время проблемы и дом сгорел это может говорить как раз таки об определенных кармических активациях которые произошли во второй половине жизни а, любовь так угу. Сейчас я передам слово Юлия. Если у вас есть желание узнать о том, какие вкусные бонусы вы получаете вместе с тренингом, поверьте мне, бонусы очень шикарные. Они превышают стоимость двух пакетов тренинга. Да, по стоимости бонусы выше, чем даже сам пакет-консультант. Если вы хотите подробнее узнать о том, что конкретно, чем наполнен каждый уровень тренинга, и от себя хочу пожелать вам принять правильное решение и буду рада видеть вас на своем тренинге, который стартует уже 6 апреля. То есть очень скоро, буквально через каких-то 10 дней, вы получите доступ к управлению своей судьбой.